Думаю, смерть будет легче, чем развод. Очень фрустрирует обратиться за помощью, а затем получить разрушенную семью. У нас серьезные проблемы в системе семейных судов. Развестись не так просто, как кажется. Процесс шел больше года. Я была замужем 4 месяца, а развод продолжался больше, чем 6,5 лет. Почти 8 лет. 8 лет. Почему развод такой сложный? Люди могут получить столько правосудия, сколько могут себе позволить. И большинство людей вообще не могут позволить себе правосудию. И что не так? Это бизнес. Чем больше ты делаешь прайс, тем больше люди платят. Мне даже не дали адвоката. Сказали, заплати 11 тысяч или уйдешь в тюрьму. Для меня это стало конечной остановкой. Я сказал участникам, за два часа мы потратим здесь больше денег, чем большинство здесь делает за год. Ваш дом, ваше имущество, все будет продано, чтобы оплатить адвокатов и людей типа меня. Несмотря на то, что я был оправдан, он все равно решил забрать у меня сына. День рождения был на прошлой неделе, я его не видел. Это коробок спиччика. Адвокаты поливают его бензином. Система создана так, что создает конфликты. Я получил требования по телефону. 25 тысяч в обмен на то, чего мы хотели. Это что, вымогательство? Семейные суды приводят к большему количеству насилия, чем где-либо. Смерти, суициды, убийства. Никаких присяжных, только один предвзятый судья. Даже если вы выиграете, вы все равно должны платить. Все это просто сумасшествие. Следуйте за деньгами. Корпорация «Развод».